Как делишь кирепетишки с вами, я Шеремиды, и это у нас 12 серия, вот, и сейчас мы, я, точнее, добыл два обсидиана, и у меня, насколько я помню, еще здесь два, и у меня должно теперь хватить на вот такую вот конструкцию, только я забыл книжки взять, а книжка у меня вот здесь, да, раз, два, три, четыре, Пять, шесть, семь. И что не так? Надо два алмаза, они... Я просто немножко, да, все верно. Теперь я вот поставлю, я думаю, где? Вот здесь? Ну, тогда вот так вот должно быть. Да. Потому что вот здесь у нас будут книжечки. Вот так вот расставленные. Окно загораживать. Вот Ну да, все верно И нам надо Да Нам надо вот это Лазурит Я же надеюсь, я же построил Лазуритную вот эту штучку Да Повезло Раз Три, четыре Так, все Я теперь Смотрите, в чем прикол Зачем мне надо? А, ну да. Короче, мне оказывается не понадобится. Ну вот, ладно, одну книжечку возьму. Мне оказывается не сильно понадобится, но все же. Теперь я могу зачаровать свою алмазную броню и просто по приколу зачаровать книжечку, я не знаю, на что-то. Вот, давайте на защиту. И с ним броню зачаруем. Вот. Зурит поставим. Ну, защиту, конечно. Тут у нас... Требуется уровень шестый. Так, ну, знаете... Тогда я возьму, пожалуй, меч. Но перед этим сделаю, смотрите как. Возьму вот пшеницу. Давайте сразу второй. Так, и поспим. Так, э, нам надо покормить вас всех чтобы спокойно убивать поэтому идите сюда ну почти в три стака. ну не стака а ну как это назначить 16 блин нормально теперь загадка для всего мира как называется 16 в Майнкрафте Так давайте ка мы сейчас займемся лопату положу пожалуй и ой вот так вот делаем. чем можно, можно заняться наверное скорее всего зачаровать то что я хотел и поставить просто что-то отжариться вот да чарование ну я не думаю что мне хватит на нагрудник, поэтому защиту острота короче Эммм, так. Чё? Отдача? Ну, отдача это не сильно надо, ну ладно. Вверх у меня 10 урона, не 9. И посмотрим, что у нас по там крафту. Давайте-ка, поскольку для у меня вот этого надо... Много кирок на удачу. О, кстати. А, ладно. Вот, а тут-то нам надо... Что-то просто поделать. Но для этого надо линзы. Что у нас тут? А, ну так тоже можно. И тут -то тоже, да. Очищение соли для ван. Ну ладно, тут у меня не изучены тут изучено. Мистическая ванна. Это у нас аган. Мне надо пластина из вот этого. Вот это делается из понятненько. А у меня есть? Да, есть. А я сейчас теперь могу сделать вот так вот. Вот. тут надо просто три или что там надо слушать а как сделать э, так линза вот у меня тут еще есть какие-то линзы их надо дам а как тогда их сделать ну мало я не стройное. а как другие делать тогда не понял вот наполнение мне надо изучить наполнение, завершить. все достаточно. ухты Мне надо. Блин, эндержемчук. Ну, эндержемчук у меня там немножко проблема, поэтому да. А тут ртуть, да? Ну окей. Ртуть не проблема, у нас не проблема. Вот эндержемчук немного проблематично. Ладно, давайте-ка молния земля и нет прикосновение молния и земля не надо блин не высвечивается здесь а у меня есть потенция да есть далее мне надо -мо. далее мне надо тера и что-то еще так и прикосновение молния земля и аверсигу а в Арсигу у меня одно как раз осталось. Прикосновение молнии земли. И давайте-ка на силу 2 и начать создание. И вот у нас уже почти закончилось. 3, 2, 1. У меня переделаны. И смотрим, что у нас получится. Только давайте-ка на улицу. А то вдруг сейчас... Сейчас что-то пойдет не по плану. Слушайте, а оно тут как-то изучилось? Нет. Вид, амулет, ух ты. Круто. У, -у, у интересно. Но затратно. Интересно, но затратно. Э, Давайте-ка заспавним вот так вот. С помощью этого курица. Вот. И куда вы убежали, чем мы будем вас... Ну, знаете, как-то... Как-то немножко не круто. Мне надо какой-то монстр. И этот монстр оказался скелет, который сгорел. Вот, и поэтому мы идем на тыканных пауков, да? У меня все, в принципе, хорошо у меня. Поэтому я не думаю, что я умру. И вот я уже подошел почти. Давай нападай. Чув, ну по четыре, ну знаете это эффективнее, чем огонь мне кажется. Да. Даже оно быстрее как-то стрелять или что? Ну эффективнее. Вот, да. Ты, привет, коричневая вот, да, авсом. В смысле, не, не все так быстро, ну ладно. Короче, вот, да. я сделал, но ну, оно мне ничего интересного не дало, поэтому будем переделывать на... А что если мы переделаем на молнию? Молния, типа, и молния. Двойная молния. Интересно. Вот. Ой, ух ты. Итак, ну, как я говорил, я буду изучать, поэтому я сейчас вернусь. Ну, я что-то поизучал и что тут у меня? Ничего интересного, ничего интересного. Ну, тут тоже и тут. Так, стоп, в смысле? Я только что понял. А на чем это делать? Мистическое наполнение. А где это? Я надеюсь, что мы не получили... Надеюсь, это на обычном столе магическом, да. Вот это вот может быть интересно, что... Эм... Ладно. Собаки... путешественника. Кожаные ботинки. Э, кристаллы два. Сырая треска. Окей, okay, а что она дает? Слушайте, я прочитал это прикольные ботинки. Э -э -э ну, мне надо. Заколдованную ткань. Ну, короче, мне надо сейчас. Сейчас мне надо поспать. Вот я сплю. Далее мы берем э -э Что мы берем? Шерсть у меня есть должно быть. Мы теперь берем вот так вот делаем потом вот так вот и не понял. Я понял. Это надо делать не на обычном верстаку. Вот и поэтому мы делаем это не на обычном верстаку. Раз, два, три, 4 Все. Опа, сделали 5 На будущее. Это кольцо прикольно, можно быть сделать кольцо. Шагающе по облакам. Ух ты, прикольно. Это чего-то это какое-то прикольное что-то. Скрафтить мистический перестал он делается из плит, из мистического камня. Странно, где подевалась еще одна плита, ну ладно. Вот, сделано. Мне надо 8. <гум> да. Возможно, тут не 8, но 6. Это у нас получается 4. Тут есть примерно где-то 7. А он делается из просто любого камня переплавного. Ну, тогда это просто. А давайте немножко далеко построим, чтобы э -э, типа эссенция была немного. О. Вот у нас тут слева, да. Если что-то, она тратится. Вот поэтому я немного хочу отойти. Чтоб не тратилось именно везде. Вот тут, я думаю, идеально. Что у нас тут по пастурикам? Эм... Стоп. О, так тут целое видео даже есть. Э, вот тут а потом... Камень, я понял. Эмма, как тогда мне сделать По-вашему. Я не понимаю. Ну, давайте-ка мы сначала поставим руинскую матрицу. Вот, далее вот так вот. Оп, оп. А мне тут надо именно что-то такое, мистический камень... Я не понимаю, как он работает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И, ну, это совсем другой блок. Что мне надо сделать? Я не понимаю. Ну, Давайте-ка перестроим. А, максимально симметрично. Ну, Давайте-ка со соблюдать максимальную симметричность. И поэтому мы здесь вот построим даму. Чтобы было все максимально симметрично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот это центр. Берем ставим вот так вот. Потом делаем вот так вот. Я все понял. Мне, оказывается, надо... Вот эта вот штучка, скорее всего. А что? Выращивание кристаллов. Обалдеть. Это круто. Можно будет выращивать кристаллы. Ну, поскольку я хочу это сделать именно поэтому я сейчас быстро сделаю так вот я и сделал этот алюминий ну, ну, ну, ну короче вы поняли и пава я думал что ничего не получилось но все хорошо так всем пока пока